Сегодня очень тепло, порядка 20 градусов тепла. Вот, нам необходимо будет сделать в будущем полностью дренажную систему на участке. Но сегодня я буду делать только дренажный колодец, куда вся вода вот это, с участка будет скапливаться. Мне нужно будет вырыть яму и поместить туда... Как, ну Я уже решил, что я помещу. Я помещу туда вот такую вот бочку вот такую вот а изначально я хотел поместить туда покрышки от автомобиля у меня остались они придется теперь их просто выбросить я что-то подумал что там бортики там будет копиться вода будет она застаиваться и как бы не совсем эффективно наверное. и решил использовать бетонное кольцо закажу одну какой-нибудь метровое на 0,7 ширину но потом ходил-ходил что-то по участку И увидел вот эту вот бочку как раз И решил, что я буду закапывать вот эту бочку Ну я покажу, как я это все буду делать Бочку буду закапывать перевернутой То есть дном вверх Дна, дна как бы не будет, там будет щебень насыпан А вверх я там вырежу специальное отверстие Которое будет открываться и закрываться Также я вырежу там специальное отверстие под шланг, который будет выходить как раз с насоса. Вот. Но сейчас все работы будут производить рукопашную, как говорится. И все, идем, выполнять работы. Алена, надевай толстовку. Будете мне помогать-то? А, а что, что будете делать? Будете землю копать? Да. Алена, надевай толстовку. Ну, Кто сидит сказал, мороженое нельзя. кушает? Мы сейчас поехали съездим лопаткой, мне тут предстоит заниматься земляными работами. Я хочу себе сделать на участке немножко осушение участка, дренажную систему, так называемую. Ну, начну с ямы. Начну с ямы, куда будет все это скапливаться. Вот, а потом уже саму дренажную систему буду, то есть делать траншеи, вот эти все рыти и так далее. Вот сейчас мне необходимо подобрать лопатку, которая будет такая Достаточно мощная и неодноразовая. Все, едем покупать, посмотрим, что там есть в наличии. Потому что сколько я лопат не перепрокупал, они все какие-то, не знаю, хлипкие, жидкие. Надо какую нибудь уже купить одну хорошую, чтобы она служила мне верой и правдой, так как говорится, да? Сцены, конечно, капец, выросли, даже взять струбцинку вот такую, 717 рублей, вот такие. Я их брал где-то за 250 рублей. Все, взял лопату, в общем. Ну, я снял там видео до этого тоже увидите. Вы Все, выдвигаемся попозже еще сниму, батарейка садится сейчас. Взял, в общем, вот такую вот лопатку. Надеюсь, что она меня будет радовать Джоли. Итак, всякую расходочку. Взял, точнее не расходочку, а всякую оснастку к инструменту. Диски, шлифовальные круги. Ну да, самое главное, вот лопатка. Посмотрим, как она будет работать. Лёд. тут вот отверстие будет уходить шланг а с насоса ну, в общем вы видели сами все наверное я покопал раскопал частично сверху снял грунт остальное я не смог потому что Земля еще промерзшая, подождем еще недельку, и там попробуем еще раскопать. Ну, я уверен, что через недельку верхний слой опять отойдет чуть-чуть. И придется еще ждать недельку, чтобы еще потом слой снять грунта. Потому что сейчас оттаивать будет еще весь июнь, я уверен, наверное. Вот убежала крыса. Так что... Что? лежала. Бежала? Крыса. Убежала, да? Нет, лежала крыса. А грансай вот так бежал там. Mm -hmm. Еще вот так морду высунул. Понятно. Вот, да, вот, вот, вот, вот. Зверьки у нас появились от тайли тоже. Дети у нас там крутят. Ну-ка покрути грудь Нет, на себе, на животе, да. Спортсменки наши. Постоянно крутят что-нибудь, да? Улыбалась. Ну, Сейчас давайте Ксюшу покажем. Давай. Это Молодец. Спортсменки. Так что вот, так что будем ждать, в общем, неделю. Дальше будем копать еще. И еще раз копать. Может быть, концу дренаж и сделаем. Красивцы, вот таким вот образом и вот дела через два дня. Сейчас будем насос ставить. В общем, есть вот у меня вот такой вот насос. Возможно, я показывал, что я его забирал с магазина. Вот такой насос купил я для этих целей, чтобы откачивать воду. И купил вот такой шланг, диаметр 25 мм. миллиметров. Он армированный, очень крепкий. То есть его так не, как бы не, не согнуть ногой. Тоже очень сложный, я вот всем весом стоял, он очень небольшая деформация. Вот, сейчас нужно будет приделать этот шланг к патрубку. Купил еще хомутик, сейчас приделаем и пойдем откачаем воду. Откачаем воду, чтобы можно было продолжить дальнейшие земляные работы. Вот, приступаем. Где-то тут хомут у меня есть. Вот хомутик я взял, вот такой. Сейчас, получается мы этот хомутик закрепим на насосе. Шланг взял 4 метра, я думаю, достаточно будет, даже еще останется, наверное. Такой вот патрубок сейчас вставим вот сюда. Как раз плотненько так вставляется, вообще. О, уже крепко вообще так раскручиваем кабель и сегодня так сделаю тестовую пробную откачку потому что как я уже говорил ранее что за два дня набралось воды целое озеро мне нужно будет хотя бы его откачать чтобы земля дальше таяла Все, пойдем будем пробовать откачивать воду. Пробраться У нас тем временем снег. Какую воду, куда снег идет?